Thank you. На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников Вот что я люблю в Португалии, так это то, что с приходом осени на душе не становится тоскливо Потому что как минимум половина осени у нас очень комфортная Более того, в осенний период португальская погода еще может обеспечить вас приличной дозой витамина D Конечно, утверждать, что вас ждут идеальные климатические условия все три месяца я не буду В зависимости от того, когда вы приедете, вам могут выпасть как солнечные и приятные дни, так и дождливые и ветреные и вообще, с климатом в Португалии осенью, да и честно говоря и в другие сезоны, происходят удивительные метаморфозы. Но путешествие есть путешествие, а значит ориентироваться на что-то все-таки надо. Так что я рискну и поделюсь с вами своими наблюдениями о погоде в португальской столице. Итак, погода в сентябре. Официально лето в Португалии заканчивается 21 сентября. В начале месяца еще вовсю продолжается купальный сезон, а ребята идут в школу только в десятых числах. Так что сентябрь в столице это про солнце, море и каникулы. Лично я обожаю эту первую половину месяца. Ясное небо, яркое солнце, теплый летний ветерок. Кроме того, мощный летний жар в сентябре все-таки спадает, поэтому гулять по Лиссабону еще более приятно. А если прогулки по городу вас утомят, то вы смело можете ехать на пляж. К сентябрю вода успевает максимально прогреться, поэтому и купаться в этот период комфортнее. Помните, конечно же, Атлантика это не Средиземное море, так что океан все равно будет бодрить. Итак, в сентябре в Лиссабоне. Плюс 18 минимум по утрам и вечерам, плюс 27 максимум. Пару дней может быть выше плюс 30. Температура воды в океане 19 градусов. Дождь редко. Утром свежо, днем очень тепло и солнечно. Вечером снова свежо. Погода в октябре. По моему мнению, октябрь, особенно его первая половина, идеален для посещения Лиссабона. Во-первых, некомфортные жары уже точно можно не бояться, погода в это время очень мягкая. Во-вторых, в городе уже меньше туристов, и его можно по-настоящему рассмотреть и почувствовать. Чтобы вы в полной мере поняли, какая погода в октябре в Лиссабоне, я расскажу вам, как одеваются лиссабонцы в это время года. Основной принцип подбора гардероба – капуста. Футболка, сверху джемпер и на всякий случай джинсовая куртка. В итоге на фоне местных жителей туристы в шортах кажутся настоящими инопланетянами. А все потому, что многие гости города ориентируются на дневные плюс 22-23 и недооценивают перепады температур в течение дня. Дневное тепло начинает сменяться очень прохладными ночами. Да и днем в тени, особенно если дует ветер, в шортах малоприятно. Итак, вот что я могу посоветовать, днем в футболке и джинсах будет достаточно комфортно, а вот по утрам и вечерам температура может упасть до плюс 10-11 и при этом скорее всего будет дуть навязчивый влажный ветер. Поэтому я вам советую не храбриться, а на всякий случай иметь джемпер или... Жакет с длинным рукавом. Обувь тоже лучше брать закрытую. Кроме того, в октябре в город постепенно приходят дожди. Так что берите с собой зонт или дождевик. Итак, в октябре в Лиссабоне. Плюс 15 минимум, плюс 23 максимум. Внимание! К концу месяца ночами температура может падать до плюс 10. Купаться уже не стоит. Дождь вполне возможен. Утром и вечером очень прохладно, днем комфортное тепло и солнечно. Ветер будет. Погода в ноябре. В ноябре температура в Лиссабоне опускается более серьезно. Плюс 18 это средний максимум днем, при плюс 12 вечером. Ну и в город все-таки приходят облака и тучи. Это значит одно, сезон капусты вступает в полную силу. Футболка, джемпер, пальто, шарф, берите все. В этом месяце, конечно, тоже могут произойти чудеса. Несколько теплых дней, созданных для вещей с коротким рукавом. Но это скорее исключение, чем правило. Кроме того, в ноябре в городе начинаются дожди, к которым надо обязательно готовиться. Почему? Потому что дождь у нас иногда может быть горизонтальным. Так я называю микс мощного ветра с осадками, идущими параллельно земле. Зон в таких случаях не очень спасает. Ноги все равно мокрые. Так что на ноябрь я очень рекомендую дождевики. Безусловно, такой сильный дождь вряд ли будет идти ежедневно и без остановки. Но иметь его в виду надо. Итак, в ноябре в Лиссабоне. Плюс 12 минимум, плюс 18 максимум. Утром и вечером очень прохладно, днем достаточно тепло, ночами около плюс 10, влажно и ветрено, дождь в среднем около 14 дней в месяц. Надеюсь, это видео поможет вам лучше подготовиться к осеннему путешествию в Лиссабон. Однако я советую вам перед поездкой все-таки взглянуть на прогноз погоды, природа ведь всегда может удивить.